Уважаемые студенты и гости данного мероприятия, и сейчас я хотел бы вам рассказать о том, почему Льву Толстому не дали Нобелевскую премию. И вот я не только по литературе, но об этом я тоже еще скажу. Ну, таких два момента я хотел бы перед тем, как начать. В отличие от предыдущих докладчиков и от Лифи, на которые будет завершать, я не являюсь толстоведом, то есть в моих... В сферы научных интересов не входит э, творчество Льва Толстого, но вместе с тем мне интересна э, история вручения, история создания Нобелевской премии и вот в данном контексте сошлись э, эти интересы. И второй момент вопрос, который вынесен в э, заглаве э, лекции, он, ну как вы понимаете, можно назвать риторический или как-то многозначный, э, на него можно ответить. Поэтому я буду апеллировать только фактами. Э, а буду делать, конечно, какие-то соответствующие выводы, но, э, конечно, никакой окончательной трактовки я в своей лекции не дам. Ну и постольку, поскольку это уже... Не первые лекции, может быть, подустали, студенты в первую очередь. Да, я бы хотел ну, начать с такого небольшого интерактива. Ну, первый, наверное, вопрос – кто такой вообще Альфред Нобель? Конечно, ну, то есть вот эти вопросы в первую очередь, конечно, адресуются студентам, присутствующим здесь. Чем он вам известен, по крайней мере? Вот так вот вопрос поставим. Динамит. И, собственно... Нобелевская премия, совершенно верно. и В одном из наших самых популярных сайтов Википедия, на, вот, собственно, в самом начале, как раз и обозначается то, что он известен как изобретатель динамита и как учредитель Нобелевской премии. Ну, про, наверное, про динамит я все-таки не буду вас расспрашивать, да? А вот кто-нибудь, может быть, знает историю создания Нобелевской премии, почему она появилась? Да, совершенно верно. Совершенно верно. В 1888 году умирает его брат. И по ошибке, по ошибке в некрологе была фотография не Людвига Нобеля, а Альфреда Нобеля. И получается, что он был ну, погребен заживо, и он прочитал о себе большое количество некрологов. И когда он э, прочитал, он, конечно, был не совсем удовлетворен тем, что он там прочитал, потому что его обвиняли в том, что он является торговцем смертью, да, потому что э, он э, ну, вот в конце 80-х он купил один из э, самых больших заводов по производству оружия, хотя, хотя при этом он был пацифистом. Здесь вот такой... Небольшой парадокс, но тем не менее. И, соответственно, он оставляет завещание, которое было со за составлено за год до смерти, в котором а, проценты от а, его доходов, то есть от ренты, от а, работы заводов, он а, предполагал разделить между пятью... А, ну, не только науками, да, то есть химия, физика, медицина, Дальше премия Нобелевская по литературе и премии мира. Да, то есть, вот, наверное, как раз-таки, чтобы его запомнили не изобретателем динамита, да, а все-таки, ну, так скажем, борцом за этот самый мир. Теперь в этом же завещании он... И к завещанию, кстати, я еще вернусь. Он обозначил критерии отбора э, э, лауреатов. Значит, нас интересуют пункты, ну, второй, третий, четвертый, да, принес наибольшую пользу человечеству, создавшему наиболее значительное литературное произведение. И вот четвертый пункт начала, оно самое принципиальное, идеалистической направленности. И вот в этой самой формулировке, и то, есть, соответственно, он завещание написал, и, собственно, когда он уже по-настоящему умер, да, его душеприкладчики, ну, были не совсем, ну, были в недоумении, потому что, собственно, как-то это надо было все организовать. И самое главное, чтобы э, как-то его последнюю волю исполнить. Но к этому я еще вернусь. А вот. Значит, дальше. Здесь вот, ну, тоже информация, которая нам немножко пригодится. Кто мог, э, я не буду сейчас это зачитывать, потому что это у нас все есть, да. Так, дальше. Следующий у меня вопрос к «Интерактиву». Возвращаемся, а кто из, э, так скажем, писателей и поэтов, которые создавали свои произведения на русском языке, ну, в том числе, на русском, так скажем, получили Нобелевские премии? Бунин? Нет. Шолохов, Пастернак. Брод. И еще в 15 году Алексеевич. Совершенно верно. То есть, вот. Вот они. Но я сразу оговорю, что э, Лев Толстой был не единственным из писателей и поэтов, которые были номинированы... Но в итоге не получили. Есть такой замечательный сайт, называется nobelprize.org, И э, там, э, то есть по правилу, рассекречиваются имена спустя 50 лет после э, вручения премии. То есть сейчас 18 год, отнимаем 50, это получается 68-й. Но 68-й там нет, ну, может быть, здесь тем, что в 18-м году, в принципе. Как-то мы без Нобелевской премии по литературе оказались. 67-го -67 там тоже нет, а вот 66-го доступ открыт. И вот давайте посмотрим, кто мог бы получить, но по разным причинам. Здесь мы не будем анализировать, не получить. Здесь только голый факт. Значит, Анна Ахматова. То есть посмотрите, да, здесь я просто обращу внимание. Хотя здесь написано 5, да, но здесь два года. 65-й, то есть дважды в 65-м, то есть два номинатора из тех, кто мог э, номинировать, э, назвали фамилию Ахматову в шестьдесят пятом году, и трое номинаторов назвали Анну Ахматову в шестьдесят шестом году. Э, имена э, номинаторов также даны. Дальше э, Евтушенко однажды в шестьдесят третьем году, Максим Горький, Набоков вот да, бы говорили. Он его номинировали, но он не получил. Ну и Миришковский, Смотрите, он 10 раз. Причем с 30 по 37 каждый год. Товарищ Сигурд Агрил его номинировал. Ну и переходим к его Толстом. Значит, у нас цифра следующая. То есть он был предложен 19 раз. 902, 903, 904, 905, 906. Это по литературе. Но посмотрите, в 901, 902 и 909 он выдвигался на Нобелевскую премию мира. Но, но значит... Э Пойдем по порядку, с 1901 года. 901 год – это был год, когда впервые была Нобелевская премия присуждена. Ее получил французский поэт Сюльни Прюдом. Вот. Значит, ну, на самом деле, э, вот этот вы... Да, мы посмотрели, что в 1901 году Толстой э, номинирован не был. И, собственно, общественность европейская, даже мировая, она была очень мощно обескуражена, потому что на тот момент, на, 9, ну, на начало XX века в мире, в мире, даже ни в стране, ни в Европе, не было писателя более влиятельного, более важного. Вот. А вот автор... Ну, стихотворений, эпических поэм, блага и мудрость с Придом», я имею в виду, он и тогда был не совсем, так скажем, известным и популярным, ну а сейчас его имя ну, практически забыто даже даже в самой Франции. Почему он? Какие есть факты, какие есть предположения, по крайней мере? Значит, первое. Я вам сказал, что я еще вернусь к завещанию. И э, в начале, ну, если назвать дату конкретную, в 2011 году, э, постоянный секретарь Шведской э, академии, э, филолог Сторы Аллен, получил разрешение академиков исследовать э, текст завещания под микроскопом. Он тщательно рассмотрел этот лист и обнаружил следующее. Помните, там я акцентировал момент на слове идеалистической направленности произведения. Изначально, изначально Нобель написал слово идеализирующий, но потом он это слово зачеркнул, ну стер, не просто зачеркнул, все-таки это было завещание, официальный документ. И после этого он написал, вписал идеалистический. Вот. Ну, как мы понимаем, разница между словом «идеализирующий» и идеалистический все всё-таки есть. То есть получается, что изначально, по мнению э, Нобеля, по его желанию, э, награда была достойно литературное произведение, которое идеализировало действительность. И... То есть Нобель считал, что не нужно нагромождать книги какими-то проблемными, конфликтными вещами, а нужно писать о том, что ну, способствует умиротворению какому-то, показывает мир в ну, несколько приукрашенном свете. Вот. То есть это первый такой факт, который я просто привожу. Есть высказывания Карла Гирсона относящийся к этому же времени, к 1901 году, на вопрос, почему... Ну, ну, вот, потому что я сейчас скажу, потому что был очень мощный резонанс. Карл Вирсон – это член Шведской академии, шведский поэт, критик. Ну и, опять-таки, по информации, которая у меня была, да которая есть в открытом доступе, он был ну один из, одним из самых влиятельных членов жюри Нобелевской премии по литературе. Вот, собственно, он Льва Толстого также называл омужичившийся граф. И вот, собственно, он пишет, да, что этот писатель осудил все формы цивилизации, наставил взамен их принять примитивный образ жизни, оторванный от всех установлений высокой культуры. Всякого, кто столкнется с такой костной жестокостью по отношению к любым формам цивилизации, одолеет сомнение, никто не станет следоризироваться с такими взглядами. Вот. То есть это было высказано в 1901 году. Я еще раз э, объясню почему, потому что э, очень большая группа шведских писателей, критиков, там была и Сельва Лагерлев, и э, Август Ринберг, э, написали адрес протест, который был отослан в том числе и его Толстому в которые, ну, в я опять, ну, я не буду его зачитывать, да, я немножко сэкономлю время, и я просто покажу, да, что вы, то, что я выделил, он, значит, шведы обозначают его как глубокочтимого патриарха современной литературы, одного из, тех могуч... одного из могучих проникновенных поэтов, но вместе с тем, посмотрите, сами себе как бы хотя вы по личному суждению, никогда не стремились к такого рода награде. То есть о, знали в мире не только произведения Льва Толстого, но и его мировоззрение, его философские взгляды. И вот здесь еще я хотел отметить, то есть у меня здесь нет, но в первоначальном варианте было высказывание Августа Стринберга очень гневное, как раз-таки, вот посмотрите, пишут э, из тех могучих проникновенных поэтов. То есть, если мы с вами будем э, опять-таки подходить к этой фразе с современной точки зрения, как подходили, да, то получается, что э, Толстой-то поэтом как раз-таки и не был. Но э, в то время, и в XIX веке, э, под словом поэзия, э, слово поэзия было синонимом в том числе и слово литература. Да, то есть вспоминаем, например, статью глинского Разделение поэзии, народы и виды. Вот, и поэтому Стрингберг э, писал, что вот, значит, они не смогли э, разобраться в этом слое поэзии и так далее. Еще одно э, свидетельство, э, которое доказывает, что Лев Толстой действительно был. Э, Признаваем во всем мире принадлежит а, уже не шведскому, а датскому а, критику и поэту Георгу Брандесу. То есть содержание а, одно и то же всех а, вот этих хвалебных а, вещей, что обязательно Льву Толстому необходимо просто было присуждать первую Нобелевскую премию. И в Толстой, в долгу не остался. И э, в ответ вот этой шведской группе художников, он написал такое послание, ну, месседж, как говорят, да, сейчас. Вот. Он здесь объясняет, ну, вот он... Вот те объяснения, они могут э, послужить э, аргументом уже по следующему отказу. Во-первых, во это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по ему убеждению могут приносить только зло. Да, то есть в данном случае вот эта философия э, опрощения… Да, мировоззрение, мировощущение, мир которое, собственно, он проповедовал. Ну, а второе, вот это такое, тоже такое, более комплиментарная часть в отношении э, шведских, ну, друзей, так мы их назовем, да? Но а вот, ну, я еще раз говорю, что официально, официально, да, он номинирован не был. Это вот просто была такая э, ситуация, что кому давать, нежели Толстому. Но официально, я еще раз говорю, вещей пока не было. Значит, следующее выдвижение уже вполне официальное, как было показано на слайде, было в 1902 году. Но опять-таки, проанализировав факты, которые у нас имеются, здесь уже можно сказать о том, что не получение Толстым Нобелевской премии в 1902 году сыграло.. Ну, ну, назовем так, политика. То есть в те годы вел общественную борьбу за то, чтобы религиозным диссидентам, секте молока, разрешили иммигрировать из России, из Российской империи в Канаду. И граф прилюдно пообещал, что если премию присудят ему, то, соответственно, все деньги, которые полагаются, сопутствует этой премии, он э, потратит на обустройство быта беженцев. И вот в таком контексте, э, безусловно, присуждение премии Толстому э, носило уже такой полити ну, политический характер, носило политическую окраску. И э, ну, молокани, они были не только религиозными диссидентами отличались не только тем, что они употребляли молоко в скоромный день, почему они так называются, но и, как многие сектанты, они отказывались идти в царскую армию, будучи пацифистами, за это и, собственно, за что они и попадали в тюрьму. Ну и, собственно, вторым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Теодор Мамзан. Ну, он является автором римской истории романа. На тот момент, то есть он, получается, в 1902 году мира в 1903, роман написан не в, 19, не в начале 20 века, а ближе к концу, поэтому тоже, ну, опять-таки, большинство, наверное, присутствующих здесь, это имя, в принципе, ну, ни о чем не говорит, да? хотя и он является Нобелевским лауреатом. Значит, следующее века, следующий этап — это 1905 год. А в это время, в этом году Лев Толстой пишет статью, которая называется «Великий грех». А, ну, эта статья, она опять-таки сейчас уже достаточно подзабыта, она рассказывала о э, тяжелой доли русского крестьянства. Но еще она почему может быть забыта еще и потому, что э, в этом труде Толстой в очень жесткой, категоричной форме, аргументированный, чрезвычайно убедительно высказывался против частной собственности на землю. И, собственно, в Академии наук, то есть это был таким, ну, каким-то катализатором, да, вышедшая статья, э, в Академии наук России решила, э, ну, пришла, у них появилась идея выдвинуть э, Льва Толстого на изыскания Нобелевской премии по литературе. Вот, значит, были, э, была, была написана в Нобелевский комитет соответствующая записка. Э, были, она подписана ведущими академиками, и в ней давалась высокая оценка «Войне и миру», воскресенью. Ну и в заключении было высказано пожелание о том, чтобы Леву Толстому присудили Нобелевскую премию. Значит, эту э, записка 19 января 1906 года вместе с экземпляром Толстовского э, «Великого греха» была отослана в Швецию. И то есть получается, что здесь уже э, действительно был, ну, так скажем, был, по крайней мере, шанс на то, что все-таки Лев Толстой Нобелевскую премию получит. Но а, об этом узнал сам Лев Николаевич. И он пишет своему ну, знакомому финскому писателю э, ну либо Ернифельду, либо Ярнифельду, здесь э, разная огласовка, может быть, э, письмо, в котором он пишет следующее, здесь прошу, э, прошу разрешения, я прочитаю. «Если бы это случилось, то есть вручение, э, получение Нобелевской премии, мне бы было бы очень неприятно отказываться, а потому я очень прошу вас, если у вас есть как я думаю, какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-либо из членов. Может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы этого не делали. Прошу вас сделать, что вы можете, к тому, чтобы они не назначили мне премии и не ставили меня в очень неприятное положение. Отказываться от нее. Вот это. Его товарищ Арвет Ярнифельд. И, собственно, как мы понимаем, здесь, ну, то есть, получается, что и сам Толстой понимал, что действительно процент получения был достаточно велик. И он пишет такое письмо, в финале которого, да, да, я еще раз верну, чтобы не ставили меня в очень неприятное положение отказываться от нее. То есть здесь опять-таки мы можем возвратиться э, к тому, э, о чем он э, писал э, шведским э, друзьям, э, коллегам о том, что те деньги, которые ему полагались, он, ну, деньги это, как, как сейчас говорят, деньги зло. Да? Вот, то есть действительно вот этот момент тоже может быть. Ну и здесь еще одно соображение, которое действительно может быть. Ведь вы знаете, что каждый нобелевский лауреат, он обязательно должен прочитать нобелевскую лекцию. То есть с какой-то речью. И совсем непонятно, да, что бы мог произнести Лев Николаевич Толстой на этой самой, в этой самой ну, Нобелевской лекции, в этой самой Нобелевской речи. И, наверное, какое-то опасение того, что Лев Толстой может сказать совсем не то, что нужно, что хотели бы слышать, наверное, какие-то были. И, соответственно, ну вот это тоже еще может быть один аргумент, в пользу того, что Лев Толстой все-таки не был награжден этой самой премией. Ну и вот, собственно, в 1906 году премию получил еще, наверное, один не самый известный в современном, в современном читателю, не только отечественному, но и зарубежному, итальянский поэт Джо Зой Кардучи. Вот. но ну, в завершении я хотел бы сказать, что действительно Лев Толстой, он, ну, оказался таким, ну, то есть он еще вошел в историю Нобелевской премии тем, что он волей-неволей оказался первым отказником, то есть первый, кто от нее отказался. Вот. то есть отказы были абсолютно по разным причинам. Да, то есть там, например, сартер по политическим причинам, да, там пастернак ну, и так далее. Вот. Но интересны были такие случаи, которые э, вроде бы человек уже получил. Но по каким-то причинам он начал тоже давать, ну, если уж не задний ход, то, по крайней мере, показывать абсолютно равнодушие. И как бы уже завершая часть про Оливия Толстого, увидев, что у меня осталось пять минут, я говорил, что мне была ну, мне интересна сама история вручения, история жизни нобелевских лауреатов. То есть я хотел бы закончить небольшой, небольшим рассказом об Фолкнере. Был такой, да? Значит, э, два, два интересных его высказывания. Значит, э, после того, как вручай, вручается Нобелевская премия, читается э, лекция, предполагается банкет. С участием обязательно королей, короля особо, и так далее. Значит, и когда Джон Кеннеди э, передал Фолкнеру, что его ждут на этот самый банкет, э, Фолкнер сказал, «Передайте им, что я слишком стар, чтобы ехать так далеко ради обеда с незнакомыми людьми». Вот. И еще, одна, еще одно такое пример, который показывает очень равнодушное и даже, может быть, пренебрежительное отношение к Нобелевской премии. Когда, значит, в 49 году... Он отказывался ехать в Стокгольм, а премия вручается именно в Стокгольме, процитирую, он сказал, это слишком далеко, я фермер и не могу надолго отлучаться. Вот. Но ну, его уговорила дочь, ей очень хотелось побывать в Европе, но я любимой дочери Фолнер отказать не мог. Ну и последний тоже факт из его жизни, что в шведской столице писатель, конечно, появился, но он приобрел репутацию самого неразговорчивого из всех нобелевских лауреатов. Он на всех обедах, на пресс-конференциях всегда держался в тени как можно меньше говорил, и даже Нобелевскую речь он прочитал так быстро и так невнятно, что многие из присутствующих на этой лекции э, смогли ознакомиться с ней только на следующий день из газет. Ну, у меня все. Спасибо за внимание.